Это разные, например, по Москве, а не, только что с того самого заседания правительства вернулся глава республики Саха-Якутия Николаев Айсен Сергеевич. Айсен Сергеевич, мы, во-первых, хотели бы страшно узнать, какие именно поручения вам, простите за тавтологию, поручил премьер Мишустин. И почему вы приняли для себя решение ввести сухой закон? Это с чем связано и как это влияет на коронавирус? Добрый день. Конечно же, все поручения, которые Михаил Владимирович сегодня раздал и в адрес правительства, и в адрес нас, регионов, они касаются одного – это борьба с коронавирусом. Важнейшая задача, мы ее исполняем на всех уровнях. Что касается вашего вопроса по сухому закону, то он введен у нас на территории четырех муниципальных районов, города Якутска, Жатая, Нирнгринского и Минницкого районов. Связано это с чем? У нас же, к сожалению, в целом в России, и у нас в Якутии, в частности, на прошлой неделе, когда президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил следующую неделю нерабочий, многие решили, что это дополнительные каникулы, дополнительный отпуск, и у нас вот четверг-пятница, как не докладывали, реализация спиртных напитков выросла более чем в два раза. И, к сожалению, сразу же в субботу-воскресенье пошел вверх Вал преступности. Были очень страшные резонансы и даже убийства, когда была вырезана семья с малолетними детьми. Конечно, в этих условиях я обязан был принять такое решение и ограничить, запретить продажу алкогольной продукции на территории вот наших крупнейших... Это все исключительно из-за того, что люди остаюсь, остались дома, и у, у них была возможность сходить в магазин? Конечно же, это из-за того, что они затарились на неделю вперед, так, и решили, что вот все, что затарено, надо выпить прямо сейчас и тут же. так. И... Какой кошмар! Ну, все, что затарили, ну, выбрасывайте что на прямой связи. Был Николаев Айсен, глава Якутии. Граждане, ну вы уж, пожалуйста, не употребляйте, вон уже сухие законы вводят по регионам. Это 60 минут, всего доброго, до свидания и будьте здоровы.